Всем привет, дорогие друзья! С вами Обравль и сегодня продолжаем выживание Обравль Тауни. Так, в прошлой серии мы да, получили пойду, такой классный да. меч, и я должен еще сходить к Барли, к этому балбесу. навалять ему этим мечом, как бы. Здорово. Собеседовать. Да. Собеседов… И, и вы кто? Джанет, а Бонри и Бонри. Она, Они новыми а брали. А Джанет да, да, мы и Jamaica, Бонни. Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Бонни еще. Меня в двойцы, и, быть, в это. <с Calculus> это Бонни и Джонни. Вроде бы. Джанет. Да, новый выбрал. Да, нет, у а тебя это имя, просто... Так, Местер. всякие спайки, шельми, вороны... Ворон, ты этот... Мне нужно разговаривать и Когда маленький и Ворон. В мозги долбишься, Пошел отсюда. Вот вам мёд в лицо, это вам мёд в лицо, поняли всё? Всё, идиот. Так, во-первых, вы метайтесь, чё вы все приперлись, это... У Барли тут собеседование. Барли, чё ты типа, свалил отсюда. А ты это, Барли, ты что, их там принимаешь в город? Да, в город. И чё вы, как там ваши силы, способности, чё умеете, чё по жизни? Это, по-моему, какими-то огненными шарами и... Из своего баланса это из. У них языки язык барли есть. есть. У них языки есть. И сами могут рассказать. Ну, ладно. Вот ледяными шариками. Полезно. Очень полезно. Пойдемте Ой, в шедем. Я... Мы Хорошо, Барли выдаем. Не а, блин, броня. Мне интересно, будет. Надо выдать всем бравлерам гемовую не броню. Потому что. Мне, мы мне мы... Бул, иди сделай геймбран. Я пойду сделаю, я кузнец буду новый. А була казню. Да все, Бул, шутка, шутка, шутка, минутка. Ай, не делитесь. Бонни, ты чё? Ты че такая дерзкая? Она мне все по Гп сожрала. Простите. Так во-первых, пойдемте да, в шедев. Во-вторых, нам надо что-то делать с вашей броней. Какую? Чум, чуму, броня вот, барли у тебя броню. Да. Да. Надо да, с була налоги да, трясти, он жадничает броню. Надо да, сбула налоги. Налоги, налоги с Ладно, Займите все, пойдемте Станьте, на ШД. Я я не с не с все участвуют, кто не участвует, тот не. лысый лысый обобус. Нет, чувствую, брать, нет, бобр. Лысый бобр. Да ну это хватит бить бобр. меня, бул! Говно да, да, такое! Да, пошел Потому вон, по... будил. А, я... Ну и что, у всех броня, чё, броня ужасная? ужасная? Каждый хорош по-своему. Да, у пошел, тебя вот, например, бери. у тебя классная сила. У меня ужасная сила. У меня... Так, все, расход. Ой. Барли, там отчитывай. Ладно, пойду. Барли, давай отчитывай. Кто умер, сюда уже не залазит. Пять, четыре, три, две... начинаем нет, так э, у меня сразу вообще остановил. Направо на вообще нет, не нет, Спасибо, нет. главное. Э, так. Че, какой На, ба... будешь делать, понял? Все. Одного это взял. за то, Вы что ты пошел иди. на би. Ладно, би, я тебя пожалею немножко. А у тебя очень слабенький. так извини шелли <связывая> а только... а вот Ш... вот, вот... так бе, это я. Ты а почему новенькие не сражаться и новенькие за вас убили а их уже убили а что я их даже в действии не посмотрел Давайте Давайте. Ага, ч? Ч че ч? Вс, не. Ай! Ай-яй-яй, че только она наносит. на Ну-ка, Джанет, ну-ка, стрельнь меня или кто-то там? Дженет, Бонни. Джанет, и Бонни. Джанет Ну-ка, стрельнь, Бонни. Или Джанет. Сейчас, сейчас приду Блин, ну два хп нормально. Так, как? а Бонни, мне надо. А Бонни, ну-ка стрель, стрель меня. Какой? Я еще жив, э, Барли. А, он же. А. Ты еще ты жив! Стрелять. Да? А ты как думаешь? А, думал, это крыса. Это уже видео И, а и... А Уже все. И у, у меня первая. Видео. А, а у меня не первый у бар... Он такой богатый. Ну не богатый, украл? он бомжа. Почему? Потому что он и так богатый уже этот бар. Да. Ребята, кто у бара как желез? Давайте еще раз, не знаю. Да, да. Да, да. А кто второй стол? Я первый, я не второй, не второй не ты, что? и третий бия. Мой большой ящичек, пожалуйста, бар. Мой Другой большой ящичек. Мне не нужен ящик. А дай... а дай... А дай Бонни. Не Нет. Нет. А дай Джанет, я не потому что, что, что у не Джанет не мало. Дай бит. ящик Барли. Да булла шара. Все пошло отсюда, быдло. Я тебе сейчас... Ребята, как вам идея, чтобы я стал новым кузнецом и обучал новым вашим... А да! старого казнить? Ладно, да нет, да. я шучу, я шучу. Да, да. Не, не, за бежать, за не бежайте, Була Так, мы давайте. Во-первых, я Дай не знаю, мне иди вводим. к Булу, Барли, я шалкера, где Маша наша? А? Ящики, Давай, брань. мы тебя ждем. Давай быстрее, я Если что, Джанет и Джанет и Манет. У нас уехали с города Вот он Это Бо Вот этот Бо у нас уехал Да, это Бо его звали вроде бы ну, Вот, вы там можете жить И там у вас еще шахта И вон банк, там Шелли у вас подружка То будет Поэтому вы там это. О Бо, а, живите. Сама... Понял. Хорошо. А мы тут а, лазим? Это в дом, в шахту, это дом вообще ворона. Не, это вообще это? А, Леона. А, Леона. В... Так, okay. давай, давай, иди к Бо домой. Вон Бо там это, что ли? Это... Нет, это мой дом, это... Вот она. Вот дом в Бо. Барли, барли. Понял. Зе, а -а -а -а -а -а. Но он я все вещи забрал, но ну вы можете жить на полу. Ладно, идите в дом Леона, пока его нету. Идите, нет, ладно, пусть они идут в дом Леона. Идите к Леона, пока Леона нету, давайте. Ребята, как вам Как наверх. Боже, Бул покраснел, кажется, от стыда. То, что он а ужасный. Ты пократился, что ли? Это он... кто такой? Ему стыдно, ему стыдно да, лежать. ему стыдно. Пошел присадчик у себя. Подожди, у меня на минуточку вопросик Мне. к Кровниксу Бравлеру. Иди сюда. Ты стыдно? Ай. Он, да, знаю, он покраснел, он покраснел из того, что ему что Какое видно. Такое чувство, да. то, что он тронулся камня, но он вообще изменился. Помнился. Да он балбес какой-то. бул, все хорошо, а ты там да, в адеквате, да, там. Ты жив, жив. А у, у вас не все, все хорошо. Че, сражаться со мной? Я его забью, не могу. Как вам такое? Нравится? Я а мы тебя нравится. посадим, и ты не выберешься. У меня больно, есть более... Больно, больно болезнь. Я с... могу еще и размножать. У меня есть одна, одна, одна запчасть дома, она должна слетать до дома. Нет. Так, к нему домой, к нему в дом. К нему в дом, быстро можешь что-нибудь своровать получится. О, на да, конечке. Ладно, пофиг. Я не могу ничего не трогать. Ты, говно. Вышли все, а иначе? Нет. Ну ладно, вы сами напросились, тогда выходите на улицу. Мои Нет. силы очень сильные, даже настолько уж. Ну там роботы. Ну-ка не, не лази по сундуком. Только я, я, я имею право. Вот это там роботы просто. Ну, они, они как будто мои игрушки, а, а я их. А я не могу. Зачем? Бонни, Бонни. Бонни, Ты, не Бонни не иди не сюда. Не Бонни, ко, ко мне. нам держи. А мне, а мне? Держи, Бонни, стрель свои под катапультой, пушкой, не знаю, что, что не у тебя. И они, Очень бам, реально, взорвутся. Да? Давай, Бонни. Ну, может, вы трогаете, трогаете, что речь, что не Нет. Ну, Открой двери. Можно... Ой. О, а? откуда они тут? Взорвали. О, я все, минус. Минус всех. а? Разлужу, наверное, с... Они, они есть в доме И что? Все-таки он ты взял, он ты взял этот а красный ты камень. Бонни, отойдите, Бонни может справиться, я а, одна. мы его совсем немного улучшили. Бонни, стрельни. Ваш вопрос, Пог Погоди. Все, а, -а, -а. Ли, У меня тут к вам деловая связь, то есть деловой Ш разговор. На, держи. Тупая ты, чепатка. А мне? Можно? Бару. А, что, не забрал, да? Иди сюда, иди сюда. У меня нет генных денег, лучше кристальные. Ну давай поговорим, что? Тебе навалять, тебе навали. Да пошел ты. Давай, давай. А иначе отдай мне мой приз. Мой приз, дай. Приз. А приз, приз. приз. Да погоди, что происходит? Что с ним? Ну, не то, как Ну, еще раз, подойдет. Билет не буду, дам тысячи таких. Отойдите. Так, помолчите, бравлеры. Мне дайте мне поговорить, поговорить с Булом, Красным Булом. Да что тебе надо? Активация. Привет, бравлер Фрумикс. И мне рассказали про тебя. И че? Ты пойди не в доумении, кто с тобой сейчас разговаривает. На коленях, Крас... быстро. Ага, ты сейчас будешь на коленях. Нет, красный. На колени тебе. не красный. И я сказал, или на колени. У. Я, когда... У меня дома есть. Ты чё, Ворон, вообще офигел? Отфигарьте, Ворона. <сёк> на колени. Раб. Ворон. <сёк> <сёк> <сёк> с вами разговаривает вирус на 7 виз. Привет. Ну, на <сёк> а и на бора? заднем сиденье. Я из города Маттельтаун. Маттельтаун. Маттельтаун. Боже. <сёк> Маттельтаун. <сёк> а... Ты наверное, из крас... а Ты, наверное, из Ты, наверное, из красно-таун. Да, да, да. Давай, Бонни, твоя сила у твоя пушка прям очень жесткая. Она нам поможет. Бонни, подари такую пушку на дырку. У меня Да, она жесткая. Она жесткая. Помогите! Пушка очень о Бони, давай. У тебя пучка. Пушка очень жесткая Ты говорить научить, потом уже <связывая> формулируй. <связывая> <связывая> <-ру> лечь. <связывая> <Ай>. <связывая> Ворон. Случайно. <связывая> Ну чё? Покрасневший Бул. был. Ты чё, офиге... О, как раз до да твоей сраки достать. Ах ты, офигевший. <смех> да? А если я тебя сделаю, ну, допустим... Вот Нет! так вот... Помогите! Нет! У меня прекрасный вид. Ловите я меня, молодца, бравлеры, пожалуйста. Тогда... Я просто... Ребята, <смех> я лечу. <смех> Помогите! <смех> Нет! Или вы сказал, Нет. что не мне Хорошо, высказывайся. Тихо, Бравлер, высказывайся. Я Бравлер Да я бравлер мне хоть ты там... Я меня создали. Бравлер 7. Я хочу всего лишь завладеть вашим городом. И все. Вы что. мэра. Uh -huh. город, Знаешь, когда я приду в твой там мотылек бабочки-тауны какие-то там, я тебе бабочки на уши надену, понял? Помогите! Мы не будем терпеть твоей наглости, ты... Спасибо, Питер, Ха. Там сейчас происходит. попробуй меня сейчас правлерам нужна помощь нас ты не сможешь отправить в космос ты ты ужас, смотри вирус 8... 8 бит мы придем к тебе в город мы терем тебе попу и да. ты будешь Берн. на коленях я и на заднем сиденье. авторы мне не надо и нам тоже, мне мы повторять. тебя не боися. А вот, вот ты и меня не отправишь в космос. Почему именно и меня в космос попавишь. отправляет, а? Меня а меня? Потому что ты наглый. На, сам ты наглый, а ты себя видел а наглый. Мы уничтожили всех твоих работ. Давай меня, вот этот вирус такой. Бонни. Работаем. Работай. Работай, Бонни. А можете... Отойдите, можете... Бонни всех разнесет. А я пока схожу за нет, едой. Ой, здравствуйте, мои кошечки. Ч ⁇ вы тут делаете? Вы ж мои кушечки. Вот Бонни осмы. сама может справиться с массой травми помочь. Либо вы сейчас замолчите, либо я применю клена на изнимание языков. Левитата. А это я, бомбите, я, бомбила, тяга, я могу легко им контролировать. А теперь до свидания. <связь> до свидания. А Целую в плечи. Встал. До новой встречи. Надеюсь, жизни не вернешься. Бассу да, убиты. я убитый. Бул, Красную булку. Это А, бул. ага, Верно, раз, а теперь раз, я, я тебя раз, отфигарю. Раз, как я раз, хотел раз, этому раз, красному лицу набить. Я, не, не, все, не бейте его. Почему? Где он? Ай. Ой. Ну, вас как бы... делала... Так, Бул, он ты был где? Он красный. Я вас предупредить. Ну, ну, ну, рыв... я... Я... Я... просыпается твою. Просыпает, uh, да мне Это хоть, хоть ты... У а тебя камушек принять. падает срочно. Да ты болотный. У него камни, у него камни меня не смо... Вот Алый Булл, ты меня не смотришь. Я пройти. сейчас упаду ты снова в ту же и воду, как бы ничего удивительного. Проснаться, проснаться. Ты, блин, девочка, ты, блин, девочка, ты, блин, девочка. Попробуй меня. А, всё. Ай, да вон а, вошара. Да, Ворон, не ты бей. Ворон, хватит у, уже. Вы слышали, что сказал тот красный Давай, давай меня налево. Ты, похоже, все такие тупые. Если вы даже не понимаете, Мы что я говорю. Ворон, еще раз, я... и сворот, откроешь поганый. Тебя сейчас такой космос отправлю на Луну, чтобы ты там уничтожим. задохнулся и захлебнулся. Мы уничтожим всю твою армию. Как плюну захлебнешься. Я создавал очень слабых роботов, но я могу использовать силу посильнее. Куда сильнее? Куда? Ой, никуда, Бул. А, Давай, сидеть, иди кто? отсюда, крас... красный. Как же а ты, ты меня обисишь? Ты... Mm, как же ты, ж... ты... ты меня обисишь? Ты блин, из Краснодара недоделанный. Кстати, ребят, напомните, а, что это за клоун? Клоун Бул называется. Offen. Да, вот это камушек, 네. да, да, да, да. Ля-ля-ля-ля-ля, дай, так. Дай нам этот камушек, а мы тебе все свои мечи. А можешь просто кинуть? Мы тебе в жертву дадим ворона. Он любит на коленях и на заднем сидении. Отрубишь голову, почистишь перышки и будешь кушать без конечности. Пока Ладно, так, ребят, давайте будем делать. жить, наживать добра, наживать как бы, на пофигу на этого красного недоумка, просто а, не лезьте к булку. Что происходит с вами? Вы просто. Что происходит? Это Булл. Давай, восьмой. пока. Булл, домой, домой, тихой грусти. А, да, камушек есть, камушек У тебя есть, Ставь, есть камушек, будет? камушек. Да, камушек. Гони камушек зараза. Ладно, Булл, иди домой, иди домой. Стоишь, зараза, я тебе я... сделает снежный макет. Я... Кто, я... кто, кто еще зараза? Бонни. Занет, да и... еще зараза, объясни, нет, нет бонни, ты... не надо стрелять, мы не хотим взорвать. Бонни... бонни, ты сейчас улетишь. Бонни, беги. Ну, Бля, блин, Беги под какую-нибудь крышу, а тут ты сейчас улетишь. А тихо, грузь, Да, вот, вот, да, вот под крышу какую-нибудь. А, извини. А еще я надеюсь, я могу перемещаться. Ну давайте я вам покажу уровень Кис всей моей... Киселотов. Всей давай, давай, давай, давай, давай меня. Давай. Как там тебя? Давай меня. Бонни, лучше иди под крышу, уже. Пони, прекрасный видеть. вид у тебя. Ну, а, я вижу, пойду себя, я отдохну, вы там разбираетесь. А, не, не хочу, ла-ла-ла, пойду я отдыхать. Так, пойду-ка я в дом. Так, пойду. Сядем. Июк. Фарлик, Уже замочить. 10 часов, нифига, вовремя пришел. Но на этом будем заканчивать. Если вам поздравить лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Правлер Фармик. Всем удачи и не. всем пока-пока.